Президент Петр Порошенко приехал в Донбасс лично посмотреть, как строятся защитные сооружения под Мариуполем. Уволил губернатора Донецкой области якобы за сочувствие ополченцам и назначил новым губернатором Павла Жибривского, которому доверяет. После чего написал в газете Wall Street Journal. Мы показали миру истинное лицо украинской нации, той, что борется за европейские ценности и защищает безопасность Европы на своих границах. Сейчас мы хотим сосредоточиться на строительстве страны нашей мечты. Свободной, демократической и экономически развитой, с восстановленной территориальной целостностью. Но красоту слога президента Порошенко эта пенсионерка из Донецка оценить не смогла. Днями ранее она чуть не лишилась жизни. В спальне теперь нет стены, попал снаряд. Ей самой удалось спрятаться в ванной. Да что, зачем вы смогли? только можно успокаивать, А то, что на одном месте нас здесь, это ничего. Это ничего, уверен премьер Украины Арсений Цинюк. В этот день он был занят тем, что обвинял Россию в срыве минских договоренностей и назвал агрессором. Я уверен, что Россия не стремится к миру ни в Украине, ни в Европе. Для нас очень важна поддержка всех членов стран Большой Семерки. И мы очень поддерживаем заявление всех лидеров о непрекращении санкций против России, пока минские договоренности не будут полностью выполнены. Как Украина соблюдает минские договоренности, может сказать любой житель Донбасса. В Вашингтоне же, где эти слова звучали, жертв украинских бомбардировок не видят. В США украинский премьер прилетел за деньгами и военной техникой. С собой он взял главу Минфина Наталью Яресько. Ее задача убедить руководству МВФ выдать новые кредиты, несмотря на то, что старый Киев отдавать не собирается. Страна на грани дефолта.